Всех рады видеть. Я надеюсь, что вы не очень устали, и мы продолжим с вами вот эту часть фэн-шуй, часть анализа, часть прогноза на август, на месяц огненной обезьяны с точки зрения пространства нашего дома, и поговорим о летящих звездах. Посмотрим, какие сектора у нас хорошие, какие благоприятные, какие не очень благоприятные, потому что они такие есть и те, и другие. Поэтому я надеюсь, что мы с вами все это будем использовать, наши знания, и будет очень полезно и, конечно же, полезно ну, для нас выгодно, да, скажем так, будет привлекать нам благоприятные события, потому что мы с вами, кто э, обладает информацией, тот, кто, тот вооружен, да? и вот с этим подходом мы с вами вступаем вот на эту территорию летящих звезд и на территорию фэн-шуй нашего дома. Э, мы сегодня еще, Наташа говорила про эстетику, да, и я тоже продолжу эту тему, приготовила для вас такие вот картинки, которые, надеюсь, вам понравятся, и будут немного связаны, то есть у нас не будет таких негативных каких-то эмоций вызывать вот в этом, по крайней мере, в нашем мастер-классе. И надеюсь, что вам понравится эта красота, потому что действительно эстетика будет важна. И вы... Видите на этом нашем слайде, на самом первом. Да, спасибо большое. Видим на этом слайде, это скульптура нашего просто, ну, нашего соотечественника, просто я считаю, что ну, фантастического человека, сам по себе очень талантливый человек, и, к сожалению, он в раннем возрасте уехал из России, но смог проявить вот так вот себя в Париже и нас порадовать вот такими замечательными Скульптурами и замечательными вообще шедеврами. Зовут его Роман Тыртов, и он взял такой псевдоним РТ и создавал костюмы для мата Хари, для модниц парижских и для балетов дягилева То есть родился он еще вот в 1892 году. Это немножко так сейчас расскажу о нем, чтобы вас заинтриговать, да, заинтересовать. А потом, в общем-то, не будем останавливаться, потому что вы будете просто смотреть вот на эти красивые фигуры и э, работал в моде э, в шесть лет э, в общем он родился в семье такой очень обеспеченной и э, у него э, адмирал был отец и конечно все мечтали что он будет продолжателем династии но он всегда интересовался рисунками красотой э, ходил исключительно он закончил золотой медалью э, гимназию и ходил в общем-то все время в музее смотрел, любовался. И в шесть лет, когда ему было 6 лет, он нарисовал э, матери платье. То есть по его эскизу мама отдала э, партнеге вот этот эскиз, она сшила ей платье по его эскизу. И это платье произвело фурор на ближайшем балу. И, в общем-то, все поняли, ну, куда ему надо развиваться. Да? То есть, и он, в общем-то, это чувствовал с э, самого детства. И вот когда он закончил гимназию, он уехал в париж попросил отца купить ему в париж и уже в 19 лет он уже сотрудничал был, имел контракт с самыми модными журналами ну, вот модными журналами да, и начал создавать вот эти вот просто фантастические костюмы поэтому Наша вот огненная такая танцовщица, да, вот мне кажется, она очень здесь подходит очень тему вот к этой огненной обезьяне, потому что мы никогда не знаем, как будет танец развиваться, куда эти направления рук-ног полетят в следующее мгновение. И вот мне показалось, что это очень гармонично будет на первом слайде, поэтому наслаждайтесь. Итак, сегодня вы узнаете, что принесут нам месячные летящие звезды в ваш дом, как корректировать негативные энергии, в каком направлении и не, можно двигаться, в каком направлении нежелательно путешествовать месяц обезьяны, ну и, конечно, бонус участникам встречи, как обычно. И мы начинаем осень этим месяцем обезьяны, и, в общем-то, тоже здесь вот э, серия времена года э, Романа Тыртова, осень, представлена осень. Я надеюсь, что меня знаете уже, да, то есть поставьте плюсики, кто со мной знаком, кто не знаком, кто, может быть, у нас первый раз сегодня участвует в наших мастер-классах, открытых мастер-классах, поставьте минус. И э, спасибо, я вижу, что наши постоянные участники, очень много знакомых имен. Благодарю вас за то, что вы с нами. Вот. Ну, по поэтому пропущу про себя, да, то есть я работаю в школе, Наталья Пугачевой, преподаю цимэнь, фэншуй и девять дворцов. И, в общем-то, занимаюсь китайской метафизикой уже около 20 лет. Ну, много студентов своих выпустила уже, которые стали тоже уже консультантами. И меня это очень радует. Так что, если у нас есть новички, кто пришел в нашу школу сегодня впервые, то милости просим, надеемся, что вам будет комфортно в нашей школе. Ну, здесь, опять же, это мои преподаватели сейчас, я продолжаю учиться, и много, конечно, тут не выставишь на одном слайде все те дипломы об окончании курсов, но, наверное, можно понять, да, то есть в основном я сейчас учусь, конечно, на очных курсах, но в онлайн-режиме тоже постоянное обучение прохожу, поэтому нет предела совершенству, и, конечно, мы также делимся с вами своими знаниями. И э, в каких же направлениях не рекомендуется в месяц с огненной обезьяной путешествовать? Это направление юго-востока и противоположное северо-запад. То есть вот в это по оси юго-восток и северо-запад не рекомендуется путешествовать весь год, поэтому мы эту рекомендацию повторяем. И в месяц обезьяны в том числе. Ну и у нас негативные энергии будут находиться в месяц обезьяны на юго-западе. Соответственно, противоположное направление северо-восток, то есть по этой оси, тоже не стоит путешествовать. Потому что когда мы на, на северо-восток мы едем, в какое-то ну, небольшое такое путешествие, недолго, я бы сказала, да, тогда мы будем с вами возвращаться на, на юго-запад, а там будет неблагоприятная энергия. Поэтому мы все равно ее активизируем, потому что путешествие – это очень такая активное э, движение очень далеко и очень надолго, да? это такая активность, это высокая активность и это считается активизацией, поэтому нам, конечно, не хотелось бы активизировать какие-то неблагоприятные энергии, непозитивные события, чтобы привлекать нашу жизнь, поэтому лучше воздержаться от путешествий по оси юго-восток и северо-запад. И здесь вы тоже видите еще одного, со... не наш соотечественник, но вот он жил тоже в это же время, как у нас, э, как я говорила только что о нашем соотечественнике Роман Тыртеля. И э, это был даже несколько конкурент. Это вообще э, человек, который э, иллюстрировал много э, и журналы модные, и парфюм, и вообще считал, что реклама – это искусство. Э, называется, ну, зовут этого художника Рене Грюо, и если посмотреть вот на эту картинку, которую я здесь представила, то есть мы с путешествиями, конечно, связаны машины, поезда и самолеты, но в то время, когда они жили, в общем-то, это наши соотечественники, да, потому что Рене Грюо э, покинул этот мир всего в 2004 году, совсем недавно. Но э, если мы смотрим на эту картинку, то есть мы видим, что все полотно заполняет вот эта машина для путешествий, тут есть даже профиль водителя, но, в общем-то, все это теряется э, в нашем воображении, потому что наше воображение находится вот, вот в этом черном поле, согласитесь. То есть мы всегда мы обращаем внимание именно на эту женщину, которая за этим черным полем, и даже представляем ее характер, и даже представляем события, из которых, э, в которых она сейчас живет, и откуда она едет, и куда она едет. И э, то есть у нас здесь целая история возникает, правда? Поэтому вот я считаю, что Рене Грюо – это просто волшебник, это просто гений, потому что вот такими намеками он рассказывает целые поэмы. И, конечно, это гений на самом деле, я так считаю, и стоит вам с ним познакомиться. Найдите э, в интернете его произведения, его рисунки. И вы тоже, я уверена, что вы восхититесь. Но сегодня мы несколько посмотрим. Итак, возвращаясь, опять же, я не буду вас как бы, долго вам рассказывать об этих людях, за них говорят их работы, но еще раз подытоживаю, что вот по этим направлениям не рекомендуется ехать в путешествия, в длительные путешествия. Но длительные путешествия, конечно, у всех расстояния разные, да, ну вот, например, там за тысячу километров на самолете, если лететь, то это, конечно, уже будет дли ну, длительное путешествие, да, то есть далекое путешествие, скажем так. Даже если вы едете там на два дня, на один день, там на несколько дней, все равно это будет уже считаться активизацией. Поэтому, если вам все-таки нужно ехать в эти направления, вы, пожалуйста, подбирайте благоприятное время выхода из дома. Выбирайте дату и, как минимум, благоприятное время выхода из дома, ну, по цемень хотя бы, да, или по каким-то другим техникам, которые которыми вы обладаете и знания которых вы можете применить. А, все ли здесь понятно? Если понятно по направлениям, то двигаемся дальше. Если понятно, поставьте, пожалуйста, десяточки в чат. И, и поехали на этой машинке. А, Какие у нас неблагоприятные сектора для ремонта и переезда в месяц обезьяны? Всегда есть какие-то сектора, в которых не стоит делать ремонт, то есть не стоит делать активность. При этом надо понимать, что ремонт – это нарушение целостности стен то есть если вы вбиваете гвоздь чтобы повесить палок какую-то полочку или приколотить какую-то досочку или картину повесить в стену то это все равно будет считаться ремонтом и вот в этих секторах не стоит заниматься в месяц обезьяны то есть такими вот вещами да? если вы просто решили что-то подкрасить по этой стене или решили что-то, например, обои приклеить, да, там что-то порвалось, и вы хотите обои приклеить, то это можно, это не ремонт. А вот нарушение целостности стен, то есть даже если вы просто постучали несколько раз или там один раз постукнули по стене, то это тоже будет считаться нарушением целостности стен, то есть стены будут вибрировать. И вот в этих секторах не стоит делать ремонты. То есть это восток, юго-восток, северо-восток, юг и юго-запад. Сейчас я еще графически вам покажу как это выглядит, и вы поймете, да, но в общем-то, если даже у нас ну какой-то вот соседи даже например стучат в этом секторе то тоже это будет влиять на э, вашу жизнь и это тоже может принести негативные события в вашу жизнь поэтому тоже обращайте на это внимание конечно нужно обязательно защищаться нужно активизировать благородных в этом случае и ну, сами перенесите ремонт или какие-то вот движения да то есть там, окна окна например менять или там, плинтуса менять или вообще что-то такое вот, да, связанное с нарушением целостности стен перенесите на следующие месяца тамара спрашивает если мы путешествуем на машине смотрим каждый день направление путешествия или только конечный пункт прибытия если вы без остановки едете ну как бы вот на длительное расстояние на машине да тогда конечно нужно конечный пункт смотреть если вы ночуете где-то то есть у вас уже остановка такая длительная тогда лучше смотреть каждый день, куда, в какое направление вы едете. Вот. Ирина спрашивает, кафель клеить можно? Я думаю, что да, да. Раз обои можно клеить, значит, кафель тоже можно клеить. Но только не надо стучать, да, то есть не надо по стене стучать, то есть такие вот мягкие должны быть действия. Вот. И еще что хотела сказать по, этому, по этой теме ремонта, что... Дома, которые находятся тылом вот на эти направления, тоже лучше не делать ремонт в этих секторах. Да? И вообще вот в домах, которые находятся тылом на эти направления, то есть если тыл на восток, то фасад будет куда? Если тыл дома на восток, то фасад дома какой будет? Куда смотреть? Напишите, пожалуйста, на запад, абсолютно верно. То есть фасад на запад, тыл на восток. Если у нас тыл на юго-востоке, то будет северо-запад, фасад, да? вот, то есть обращайте внимание именно тылом на эти направления, если дом находится тылом на эти направления, то тоже лучше не делать ремонт. Ну и вот в графическом варианте, чтобы вам как-то, ну, у всех разное мышление, да, то есть вот кто-то на слух воспринимает, а в графическом варианте, кто, вот то, что окрашено красным, эти вот сектора выделены красным, то тоже не стоит делать ремонт, это все повторение предыдущей, собственно, таблички, да, и здесь есть такой вот немножко на э, северо-востоке, у нас есть такой немножко, ну как, благоприятный сектор, но очень маленький, да, всего там у нас получается 7,5 градусов. Ну, сложно попасть. Если вы хотите повесить туда полочку на северо-востоке, то нужно попадать вот, вот, вот в эти 7,5 градусов. То есть здесь должны быть точные измерения. Поэтому у нас есть такой вот, как бы, такая есть для северо-востока. Ну, очень сложно туда попасть. Поэтому лучше не рисковать. Поэтому я в северо-восток написала весь. Но имейте в виду, что кому-то, кто знает, там у кого лопань есть, у кого есть точные планы, то вот есть лазейка вот такая у нас. Половинка э, 3 граммы. Да, вот этот сектор. И мы с вами видим сейчас на этом слайде карты летящих звезд. Надо понимать, что летящие звезды – это энергии. Да? То есть это не те звезды, которые падают, как метеоры к нам, да? которые мы видим, загадываем желание, а это летящие звезды, это энергии. И у нас 9 летящих звезд, потому что мы видим здесь квадрат 3 на 3 – это 9 дворцов. Каждый квадратик называется дворцом, и э, 9 звезд поэтому. Каждая звезда, конечно, имеет свои характеристики, свои нотации, приносит определенный вид событий в нашу жизнь. И э, карта летящего, летящая, летящих звезд на год, на 21 год, которая здесь слева, в левом верхнем углу, она работает весь год. И... Есть карты месяца, потому что у нас прилетают еще и такие месячные звезды, которые работают только месяц, они в наш дом прилетают на месяц, и они, в общем-то, создают комбинацию вот с этой картой летящих звезд годовой, которые, вот эти звезды живут у нас в наших домах целый год, ну, в домах и на работе, в офисах в том числе живут целый год и вот эти комбинации звезд в этих секторах в общем то да, приносят нам определенный вид энергии определенные события и по этому способу мы как раз и прогнозируем что же нас ждет чего ожидать от чего надо чего надо опасаться чего нужно приветствовать использовать какие энергии мы этим с вами сейчас и займемся и Поскольку мы анализируем комбинации летящих звезд, мы с вами видим, что у нас западный сектор получается, в общем-то, лучший в этом месяце, и, конечно же, мы будем его тогда использовать, и активизировать эти энергии и, соответственно, проводить больше там времени. И у нас два сектора, которые неблагоприятные, это юго-восток, этот сектор неблагоприятный весь год, и э, юго-запад становится неблагоприятным конкретно на месяц э, обезьяны. Это в комнате или делить всю квартиру, однокомнатная любовь, всю квартиру. У вас еще есть там коридорчик, наверное, есть у вас кухня, есть у вас санузел, то есть всю квартиру. Вот. Ну, то есть в этом месяце запоминать очень легко. То есть у нас благоприятный сектор, в общем-то, западный, да, там самый хороший сектор, на который мы можем с вами использовать. Поэтому все переезжаем на запад и проводим там максимальное количество времени. Спим, работаем, в общем, кто что может туда разместить. И стихии звезд, на этом слайде вы видите, то есть каждая, стихия относится к каждая звезда относится к определенной стихии, и у нас есть хорошие звезды, это 1, звезда 1, водяная у нас 6, звезда металлическая, и 8, звезда земляная. Это вот шесть, это три хороших звезды, которые мы любим, да, всегда любим. Еще хорошая звезда становится девятка, Огненная звезда, которую мы тоже можем использовать в благоприятном таком ключе. И остальные звезды считаются неблагоприятными, ну, считаются по праву. И, кроме того, что они относятся к определенной стихии, у них есть определенные характеристики. Звезда 1 – это звезда интеллекта, коммуникации, информации, благородных людей, приносит такие вот хорошую позитивную информацию, но не только позитивную, но, в общем-то, мы ее с позитивной целью можем использовать. Двойка – это звезда болезни, мы, конечно, ее не любим. Тройка – это деревянная звезда, такая активная, агрессивная, приносит споры, скандалы, конкуренцию. И, конечно же, мы тоже можем использовать эту звезду, когда нам нужно выиграть какие-то споры, либо выиграть какие-то, ну, то есть выделиться на работе, например, обойти конкурентов. То есть можно ее использовать. Четверка это тоже деревянная звезда, но у нее другие характеристики: это звезда творчества, романтики э, и э, ну да романтики так и есть, да, <laughs> любви. Вот, поэтому тоже с ней немножко аккуратно надо быть, потому что иначе может куда-нибудь занести и как бы, порушить какую-то стабильность в доме, например, в отношениях. Э, звезда 5 это звезда император, тотальный крах приносит, поэтому мы ее сейчас опасаемся. Вот, ну, в общем-то, каждую звезду можно с определенной целью использовать, да? но надо понимать, что будут какие-то побочки. И если эти побочки нас устраивают, и мы готовы на это, тогда можно использовать. Если мы не готовы к этим побочкам, тогда лучше не использовать эту звезду. Что такое использовать, я дальше расскажу. Звезда 6 – это звезда хорошая, как я уже сказала, это металлическая звезда, дает дисциплину, авторитет, возможность завершить проекты, продвижение по карьере, поддержку власти, да, то есть вот мы эту звезду тоже можем использовать. Звезда 7 – металлическая звезда, но звезда конфликтов, пожаров, ограблений, то есть неблагоприятная звезда и скандалы также приносит, то есть мы ее не очень любим. Звезда 8 это звезда земляная, приносит процветание, стабильность, такие хорошие деньги, заработанные деньги. Ну и, конечно, это всегда хорошо да то есть увеличение богатства. Звезда 9 огненная звезда, звезда такой радости, счастья, успеха, приносит тоже, может принести деньги, такие вот шальные в виде премий, например, выигрышей каких-то, ну, в общем-то, и эту звезду мы тоже также используем. Есть ли какие-нибудь вопросы по звездам, по характеристикам звезд, потому что мы сейчас подробно поговорим о всех секторах, о всех комбинациях. Наконец-то уходит двойка, пятерка из моего дома, утомили Наталья пишет, отлично. Так, нет вопросов, значит, двигаемся дальше. Конечно же, у нас э, территория нашего дома большая, но э, есть Важные сектора, на которые мы обращаем внимание, и есть сектора, на которые мы не будем с вами обращать внимание. Почему? Потому что мы их мало используем. Вот, например, все переживают за туалет, да? что же, если там в туалет прилетела какая-то звезда. Не надо за это переживать, потому что какая бы звезда туда не прилетела, все равно вы туалетом пользуетесь не 24 часа в сутки, ну, максимум час мы там бываем, да? вот, ну, то есть я имею в виду в сутках, это просто максимум. Поэтому это короткое время. И, конечно, если туда прилетела в туалет, например, хорошая, благоприятная звезда, ну вот, например, восьмерка, да, денежная звезда, то, конечно, вы эту восьмерку использовать не можете в конкретном месте. Тогда нам нужно искать место где-то в гостиной этой восьмерке и тогда там что-то делать. Да? А если туда прилетела неблагоприятная звезда, то бог с ним, и слава богу, что она там сидит, нам не мешает. Да? Поэтому не переживайте за туалет. У нас важные места в доме, которые мы всегда отслеживаем, какие звезды туда прилетели, потому что мы эти сектора либо используем часто и долго, либо просто они у нас всегда активны, эти сектора. Ну вот в частности, всегда активный сектор – это у нас прихожая, то есть сектор, где у нас расположена входная дверь в дом или в квартиру, да, и, конечно же, если у нас еще несколько человек в квартире живет, каждый вышел, каждый зашел, то есть мы эту дверь постоянно открываем закрываем, то есть мы активизируем вот этот сектор. И очень важно, какая звезда у нас на двери. Если у нас звезда благоприятная прилетела на дверь, то мы радуемся, она приносит благоприятные события всем жильцам, да, нашего дома. Если звезда неблагоприятная, то, конечно, это нас не очень радует, потому что это будет не очень позитивные события, мы ждем не очень позитивных событий, и мы тогда будем защищаться. Очень важное место – это спальня, где мы спим. Не обязательно спальня родителей, например, где у нас стоит там кровать у ребенка, это тоже будет важное место для ребенка, потому что мы проводим во время сна 7, 8, 9, 10 часов на одном месте. То есть под воздействием находимся этих энергий, которые у нас на кровати находятся и естественно это не может не отражаться на нашей жизни да? то есть если опять же благоприятные там энергии собрались значит у нас все хорошо если неблагоприятно то конечно это ну, чревато какими-то событиями негативными в нашей жизни важно рабочий стол то место где у нас стоит рабочий стол если вы работаете дома если вы не работаете дома то можно это как бы, игнорировать да вот этот пункт третий пункт э, на э, из списка можно игнорировать, потому что тут тогда мы будем где мы работаем, оценивать где у нас стоит рабочий стол уже на работе э, в нашем офисе или где мы работаем. Ну и конечно же э, кухня и плита, вот место плиты очень важное, потому что мы готовим там еду, и если плита у нас стоит правильно и хорошо, с хорошими звездами контактирует, тогда еда будет полезной, благоприятной для всех жильцов. Если плита стоит плохо, соответственно, мы получаем неблагоприятную энергию с пищей, а это влияет на здоровье. Поэтому плита – это тоже важная часть нашего дома. Если редко, выход, если редко из дома выходишь, меньше активность, Флюра пишет, ну, значит, вы дома находитесь, где вы в каком-то месте, либо работаете. Вот я, например, работаю дома, у меня рабочий стол стоит в определенном месте, мне, конечно, важно, какие звезды прилетают именно в этот сектор. У вас точно так же, вы или лежите там дома, да, или вы спите там дома где-то, ну, или работаете, то есть, если вы работаете дома, то рабочий стол тоже вместо рабочего стола будет важным сектором вашего дома. На западе туалет. Зал на севере, север плохой погоды. Можно ли в зале активизировать запад? Да, если у вас будет негативный, например, ну вот как сейчас вы пишете, да, на, на западе туалет, то есть вы не можете использовать благоприятность вот этой звезды, которая прилетит на запад, соответственно, вы тогда активизируете этот сектор в гостиной. Да. То есть по-малому тайчи. Он работать будет слабее, конечно, да, чем вот, если бы вы всю квартиру использовали. Но тем не менее, что-то что можно да, использовать. Хотя бы какой-то позитив вы возьмете. Ну и здесь вот на этом слайде, здесь уже все звезды собраны в табличку, характеристики собраны. И посмотрите, в общем-то, кто не знает, да, кто знает, уже все, <laughs> уже все знают, а кто не знает, посмотрите, потому что эта табличка у нас в каждый прогноз попадает, да. Да, месяц обезьяны начинается с 8 августа, совершенно верно, то есть то, что мы сейчас говорим с вами там про 31 июля, 1 августа, это еще предыдущий месяц, то есть у нас месяц, августа, месяц, ну да, месяц обезьяны начинается 8 августа. То есть у нас по китайскому календарю всегда даты начала периода, месяца или года, они смещены от григорианского календаря. Итак, начинаем мы с северо-западного сектора, то есть анализируем, какие у нас звезды прилетели в северо-западный сектор. У нас там годовая семерка, месячная девятка, дают такую конфигурацию, что возникает риск пожаров. Могут быть ранения острыми какими-то металлическими предметами, если у вас там кухня на северо-западе, то опасайтесь, в общем-то, ранений ножами, да, ну или какими-то просто острыми предметами, смотрите, не, про... не проткните руку, поэтому все аккуратно, не точите в этом месяце ножи, чтобы не порезаться. Могут быть проблемы в отношениях, ссоры между младшей и средней сестрой. Если у вас девочки, то можно ожидать конфликтов между ними. И э, могут быть болезни горла, простудные заболевания. То есть, в общем-то, 7-9 комбинация, она неблагоприятная. Не Наталья сказала, что согреваем денежную звезду на юго-западе, там пятерка. Можно активизировать. Ну, за два... Конечно, комбинация, она как не очень благоприятствует, да, там пятерка вот эта вот не очень благоприятствует, но можно греть на, потому что на короткий срок, ну попробуйте, в общем-то, да? если боитесь, лучше не надо, потому что у нас такое правило в метафизике, что если мы в чем-то сомневаемся, либо боимся, мы это не используем, этот метод. Поэтому, если боитесь, не делайте, вот, а если не боитесь, то можно попробовать, посмотрите. И какие у нас будут рекомендации для северо-западного сектора? Конечно же, в этой комбинации лучше не спать да потому что комбинация такая пожароопасная особенно если вы курите может просто загореться что-то да пепел не туда упал и все вот могут быть также вирусные заболевания, если вы боитесь вот сейчас известное нам заболевание да, идет во всем мире поэтому если вы боитесь вот таких вот заражений или заболеваний то лучше эту комнату не использовать перейдите спать в другую какую-то комнату проверьте проводку на исправность электроприборов можно принимать витамины можно какие-то может быть там зубы полечить в этом месяце то есть проколоть что-нибудь какой-нибудь курс витаминов ну и конечно же следите за тем что говорите чтобы избежать ссор потому что если мы говорим о том что две сестры могут старшие средние там младшие средние верхние поссориться да тогда это может быть и на работе какие-то сотрудники женского пола, да, то есть среднего звена или младшего звена вот могут быть ссоры. Поэтому здесь просто будьте аккуратны, да, то есть избегайте вот таких ссор и, в общем-то, не конфликтуйте. И корректор, который потребуется для северо-западного сектора, это керамическая ваза с соленой водой. Вот, просто поставьте соленую воду в вазу, чтобы избегать вот этих конфликтов, то есть избежать этих конфликтов. Ну и видим здесь эскиз к скульптурам, и сестры тоже очень красивый. То есть, вот он, конечно, это вообще это, это ушедшее время, да, то есть, это совершенно ушедшее время. Вот в таких одеждах люди ходили в начале 19 века и в начале, ну да. 20 века, да? Нет, 19-го, как сейчас век, 21 -го. значит, это было в начале 20 века. В таких одеждах ходили. И, конечно же, это даже если мы оденемся сейчас в такие одежды, то все равно мы не погрузимся в это время в то время, да. То есть, потому что мышление совершенно у людей было другое. В стеклянную можно с соленой водой? Попробуйте. Конечно, лучше керамическую, да, но если вы стеклянную хотя бы нальете соленую воду, то, конечно, да. Огненная девятка разве не плавит, металлическую семерку плавит. Поэтому и говорю, что комбинация будет неблагоприятная. 9-7, комбинация неблагоприятная. 7-9 тоже. Пожара опасная. Следующий сектор северный сектор. Годовая у нас там двойка. Весь год это звезда болезни. То есть сектор не непозитивный весь год. И месячная четверка туда прилетает. Могут быть проблемы желудочно-кишечного тракта возникнуть если у кого- то есть ну, такие заболевания да то может быть обострение Мог, могут быть проблемы с законом могут быть интриги и также ссоры между женщинами в семье между старшей и средней то есть между мамой и дочкой поэтому тоже вот для женщин у нас тут несколько секторов которые очень неблагоприятные получаются в месяц обезьяны ну, и, конечно же, у нас должна стоять тыква булу весь год в этом секторе северном, потому что эта тыква вулу, она защита от э, звезды болезни. И если вы используете весь год этот северный сектор, то есть, может быть, спите, вот, что же КТ по полной. Угу. Может быть, вы спите там, да, тогда вот э, нужно обязательно защиту вот эту ставить. Это весь на весь год, потому что тыква вулу – это защита от звезды болезни именно она у нас там целый год будет если на севере окно и балкон ольга пишет но если вы часто туда выезжает выходите вы да то есть на балкон значит вы тоже активизируете этот сектор угу. и э, что нужно да то есть конечно мы не рекомендуем спать весь год в этой комнате в северной почему потому что это болезни и э, в этом месяце тоже нужно быть особенно внимательным к своему здоровью и если вы почувствуете что что-то не так, то, конечно, нужно обратиться обязательно к врачу. Избегайте ссор с особо женского пола, как в доме, так и везде, да, скажу так, везде, на работе и в транспорте, и на улице, в общем, где-то что-то вам не нравится, ну, лучше, наверное, промолчать, вот. И, конечно же, контролируйте траты на хобби свои и увлечения, потому что вы можете лимиты превысить, да, то есть превысить лимиты, и можете потерять деньги из-за то, из того, что вы вот так увлечел, увлеклись этим процессом своего хобби и будете много тратить на это. А если работаешь в медицине, как раз же КТ связано, можно считать, что не отразится негатив 24 Да, вот здесь вот можно. Если вы в медицине работаете, то да, это да. Начало 20 века, течение называлось арт-нуво, преобладание растительного орнамента, который потом плавно перетекло на конец 20-х, начало 30-х, стало называться арт-деко. Да, да, Летина, да. Спасибо, что вы мне помогаете. Действительно, ну, очень красиво. Я была вот в Санкт-Петербурге тут на днях, и были мы там на выставке арт-деко, вот как раз там смотрели работы РТ ну, фантастические совершенно и графические работы и скульптурные очень красиво то есть погрузились так в ту атмосферу если на севере кухня с плитой что делать ну если на севере кухня с плитой значит опять же смотрим где у нас стоит плита в каком сеть в кухне в каком месте она стоит если она стоит в северном секторе прямо на северную Кухня в северном секторе, то это тоже не очень хорошая идея на самом деле. Лучше, конечно, ее куда-то, ну, передвинуть плиту сложно, тогда нужно просто использовать какие-то передвижные такие вот, типа мультиварки, скороварки, там, тостеры, или тест, в общем, что-то, что-то такое, да, что у нас сейчас бывает для кухни. Вот. Тоже тыквобулу как я уже сказала, да, то есть здесь, как в качестве корректора, все тыква-булу, она у нас так и остается. Туалет на западе. Можно ли активировать запад возле туалета и ванны? Там небольшой коридорчик. Ирина, да, можно около туалета с ванной, то есть в коридорчике. Если он у вас небольшой, то, конечно, тоже эффект мы не, не ожидаем какой-то, вау, да, но активизировать можно. Да, активизировать можно. Следующий сектор, северо-восток годовая там девятка прилетела месячная двойка тоже ожидаем соответственно обострение болезней да потому что девятка у нас огненная двойка у нас земляная двойка будет подогреваться и давать вот этот негатив в плане здоровья может быть может быть усиление власти женщин то есть женщины будут такие более жесткие более требовательные и и недовольные чем-то в том числе, да? агрессивные даже вполне возможно. То есть могут быть еще проблемы с концентрацией внимания и с обучением, то есть дети немножко будут тупить, но сейчас, слава богу, у нас еще август не учебный год, поэтому можно расслабиться на эту тему, это только нас с вами касается, да, то есть если мы немножко будем не успевать что-то усваивать, тогда лучше, конечно, использовать другой сектор, не северо-восточный. Хотя, в общем-то, девятка у нас на северо-востоке, да, но с точки зрения остальных, там, развития бизнеса какого-то или развития проекта какого-то тоже подойдет этот сектор, но вот на здоровье она будет, вот эта вот, двоечка, влиять не очень хорошо. И, опять же, не переусердствуйте с тем, чтобы завоевывать власть, да, потому что энергии из сектора уйдут, осадочка останется, поэтому, женщина будьте внимательны с этим, в этом вопросе. И, конечно же, опять же, благоприятно следить за здоровьем, своевременно посещать докторов, если какие-то будут проблемки, да, сразу как только при первых же признаках обращайтесь к доктору. Ну и как призыв, дамы, уменьшите амбиции и претензии, чтобы не остаться в одиночестве, да, потому что действительно можно разрушить таким образом отношения даже если вы уже в отношениях можете разрушить. И если вы с таким подходом амбициозно будете, в общем-то, искать партнера, то тоже как бы будет не очень хорошо, результат будет не очень хороший. В качестве, сек... в качестве корректора у нас опять тыква в здесь, потому что звезда болезней, и э, те, те э, в предыдущем секторе у нас бойка где была на… Западе, да, можно с Запада перенести вот сюда, на Северо-Восток, вот эту тыкву -улу. то есть не надо там расставлять теперь по всей квартире, в общем-то у нас один и тот же корректор может переходить в месячные вот эти сектора, где он поселяется, эта звезда, можно ее туда переносить, этот, этот корректор, ну и здесь опять же, к слову, об авторитете женщин, да, то есть вот портрет Екатерины II Рокотова мы можем увидеть надеюсь все понятно по северо-восточному сектору поставьте плюсики пожалуйста если все понятно и будем двигаться дальше угу. следующий сектор восточный такой сектор неоднозначный здесь у нас четверка годовая и шестерка месячная и Почему он неоднозначный? Потому что шестерка, в общем-то, звезда хорошая, да, но вот в такой комбинации с четверкой, когда э, она попадает, ну, могут быть такие вот события, которые, э, скажем, 50-50, да, для кого-то хорошо, для кого-то не очень хорошо. То есть э, можно продвинуться по карьере тем людям, которые ну, работают в госслужбах, да, то есть чиновникам. Пришла звезда поддержки, как раз чиновничья звезда, и есть возможность продвинуться по карьере. Эта шестерка дает нам дисциплину, то есть возможность закончить какие-то начатые когда-то проекты, отложенные дела. Вот и э, если использовать вот этот сектор, то дела можно завершить. При этом может быть э, усилен закон со стороны, э, усилен контроль со стороны закона и могут быть проблемы между мужчиной и женщиной, потому что здесь взаимный контроль. Поэтому такой сектор вот 50, -50 да? Э, в зависимости от задачи, вы можете его либо использовать, либо не используйте совсем. То есть, вот такие: что благоприятно, менять труд на статус или привилегии. То есть, если у вас будет дополнительная какая-то работа, то можно согласиться на работу, но не за деньги, потому что, в общем-то, сектор не про деньги да? а сектор как раз о статусе, поддержке властей. Поэтому меняйте труд на статус или привилегии какие-то для себя. Соблюдайте правила дорожного движения, чтобы избежать стычек с законом, да, и э, можно закончить от, какие-то отложенные дела. Это вот тоже э, все к этому сектору. Э, если в ванной есть окно, то этот сектор будет активным. Если вы его не открываете часто окно, то он не будет активным. Нет. Но э, тут, опять же, смотря на какой территории вы живете, можете вы использовать это окно или нет. Ну и здесь картина Веласки Саминины. Менины, Менины это Свита, короля с королевой. В общем-то, как я недавно слушала одного искусствоведа, он сказал, что если взять вообще все изобразительное искусство за все времена, то вот это самая значимая картина всех времен и народов. Именно Веласки Саминины. Потому что э, здесь на картине изображен сам Вилаский, сам художник, и он занимается своим делом фактически. да, То есть не видно, что он создает какой-то шедевр. Э, то есть не, не, вид, ну, не видно это не, по его позе даже сами, по виду. Да? Э, он не считает это, что он создает какой-то шедевр. И даже потому что картина к нам ну, об, об, об, об другой, другой стороной повернута. да, Поэтому он не считает, что это шедевр. Это просто ремесло. То есть э, вот это вот э, вид деятельности художник, он, во-первых, видит себя только художником и больше никем, и вот это его деятельность, это просто ремесло, создание продукта, фактически создание продукта, как любой труд. И, в общем-то, у него были много последователей, у Веласкеса, он тоже вдохновил, вот его работы вдохновили и других художников, которые также обратились к этой теме, потому что раньше это было не модно, то есть никто так не писал, то есть Веласкес это вот просто написал шедевр «Секремен и народов». Можно ли заменить тыкву гулу на натуральную тыкву такой же формы? Можно. Сейчас их масса продается, совершенно верно, можно. Мы говорили сейчас про сектор восточный, Елена. В целом, сектор благоприятный, ну, нейтральный, я бы сказала, да, если бы он был благоприятный, я бы его так покрасила зеленым цветом, но он, в общем-то, нейтральный, этот сектор восточный. Так. Восток в спальне, что делать? Ну, как я уже сказала, то есть здесь можно поставить, ну, то есть использовать или не использовать, это уже под задачи, как я уже сказала, если вам нужна карьера, то, конечно, использовать. Вот. но для коррекции, если вы такой человек мирный, не хотите вот этих негативных, ну, тех событий, <laughs> о которых я рассказала, то можно поставить емкость с водой, просто вот любую теперь емкость с водой. Вот. Ну, конечно, небольшую, да, там не надо ставить такими ведрами это все, потому что в спальне вода это тоже не очень хорошая идея, ну, если это будет в больших объемах, поэтому небольшой какой-то вот, в какую-то вазочку налейте воды, будет достаточно. Следующий сектор, юго-восточный. Юго-восточный сектор у нас неблагоприятный весь год, мы это тоже уже знаем, это все запомнили, уже прошло достаточно много времени от начала года, поэтому все уже выучили, что у нас юго-восток негативный сектор, у нас там годовая пятерка, месячная пришла семерка, то есть принесет вот эта комбинация любые виды отравлений, в том числе и пищевые, и алкогольные, и наркотические, и таблетками, поэтому аккуратно применяйте медикаментозные средства. может быть, еще раз там прочитайте, что можно их или не можно использовать, продукты только купленные свежие используйте, потому что высокий риск, если вы используете вот эту вот спальню, например, или кухню у вас там в, этом, в этой комбинации, тем более проверяйте все сроки годности и выкиньте все таблетки, которые там на всякий случай лежали уже годами лежат и уже можно тоже проверить сроки годности и выкиньте все что не надо потому что как бы, есть высокие риски вот таких заражений в том числе переданы половым путем поэтому тоже контрацепция это наше все да? август это сезон бархатный сезон поэтому люди могут отправляться еще на отдых а там расслабиться со всеми последствиями да то есть здесь вот нужно быть аккуратным Левтина, хорошо, да, вот видите, как брос такой, спасибо вам, Левтина, мы как раз тоже почитаем на эту тему еще. Светлана пишет, у меня на Юго-Востоке входная дверь, активизирую активирую колокольчиком, вы не активируете, а защищаетесь колокольчиком, да, вот я тоже хотела об этом сказать, то есть поскольку сектор неблагоприятный весь год, если у вас там входная дверь, то, конечно, повесьте на дверь колокольчик металлический с приятным звоном, чтобы он вас не раздражал, я для этого использую, для этих целей балдайские колокольчики, их они с разным звучанием, в общем, фантастические совершенно вещи, и вот тоже хочу сказать, что в Петербурге я была на, в Кронштадте, на вот в этом соборе, который повторяет собор Ая София, и нам, вот, экскурсовод, даже мужчина был, и он нам позвонил в колокол на, на звониться, и ну, конечно, не так, что прям вот язык туда-сюда, да, ходил, а чуть-чуть, прям на три с половиной сантиметра там буквально, да, он отошел вот этот язычок, позвонил, и и звон был очень приятный, потому что когда Колоко вот так звонил, от него звон слышался даже из Кронштадта в Санкт-Петербурге петропавловской крепости Это вообще фантастическое совершенно звучание вот. и балдайские колокольчики тоже они такие вот разного размера и разного звучания ну, обычно они продаются в тех музыкальных магазинах вот, где продают музыкальные инструменты можно их найти еще также вот эти балдайские колокольчики еще в лавках монастырских лавках поэтому ну, вот колокольный звон, вот так вот он, да, звон колокольчик, он как раз вот эту пятерку разбивает, и вы можете использовать ее не только на входной двери повесить колокольчик, если у вас в восточном, находится в юго-восточном секторе входная дверь в дом, но может в юго-восточном секторе находиться еще входная дверь, например, в спальню или там в комнату ребенка, в общем, где у вас есть в юго-восточном секторе дверь, повесьте на нее колокольчик для того, чтобы, опять же, уберечь себя вот от негативного воздействия вот этой вот пятерки. Алена пишет, кухня на юго-востоке, проверяйте, где стоит плита. Если еще и плита на юго-востоке юго-восточной кухне, то точно нужно ее закрыть и использовать вот такие переносные средства для приготовления пищи. Валдайских колокольчиков сколько надо, достаточно одного, конечно, достаточно одного, да. да. Вот. Ну и опять же, да, возвращаясь э, к влиянию семерки в юго-восточном секторе, болезни горла, потому что семерка у нас отвечает за горло, она у нас из э, сектора дуй, и э, также может принести сплетни и скандалы. Э, музыка ветра нельзя заменить, колокольчик можно, можно, тогда с шестью трубочками металлическими можно. Вот. И что же делать, да, но ну, я уже сказала, что мы не используем эту комнату весь год, не рекомендуем, да, то есть уже тоже все, наверное, запомнили, потому что с начала года мы это говорим, убрать все предметы красного цвета треугольной формы, то есть чтобы у нас не было их в этом секторе юго-восточном, мы там не делаем активизации никакие, не играем в азартные игры, не даем деньги в долг и не берем деньги в долг, никаких кредитов тоже не берем, в общем, ни в какие авантюры не встреваем, никакие супер предложения не принимаем, если мы используем, эту комнату да то есть вот если не пользуемся то это другая история вот а если используем эту комнату в каком-то качестве ну например там в виде спальни там или вот в виде ну, кухни меньше конечно но все равно да то есть где-то ну, там часто проводим там время например в этом секторе в гостиной то тоже вот, вот эти риски как бы у нас существуют поэтому не с деньгами очень аккуратно и Сейчас очень модно там вкладывать деньги в какие-нибудь проекты типа э, валюты какие-то, э, как биткоин, да? То есть поэтому очень аккуратно с этими вопросами. Вот, я все красное убрала из юго-восточной юго кухни, независимо от их формы. Отлично, да. Если входная дверь по не подходит, можно колокольчик тоже повесить. Ну, а причем здесь Гуани? Мы говорим сейчас не про Гуа, а про сектор, Инна, да? То есть юго-восточный сектор конкретно. Можно ли на юго-востоке переместить комод, спальни южные? На юго-востоке, да, можно переместить комод, да, да, можно. Вот, и э, на юго-востоке, конечно, у нас весь год должно быть корректором средства соль-вода монеты либо вот металлическая музыка ветра с шестью трубочками, но ну, тут надо периодически ей э, играть этой музыкой, да, чтобы она вот этот колоколь, ну, такой металлический звук издавала. Поэтому это не очень удобное средство, на мой взгляд. Лучше поставить вот это средство соль, вода, монеты. Либо э, много металлических предметов туда металл надо свести. Ну, вот тот прям ставит такую вот массивную пудовую гирю металлическую. Вот. И э, как делается вот это средство соль, вода, монеты? Оно делается следующим образом. Вы берете литровую банку, лучше трехлитровую банку. Ну, в трехлитровую банку надо тогда 3 килограмма соли высыпать, а в литровую банку килограмм соли. Заливаете все это водой, чтобы соль была уже внутри воды, да, то есть вода превышала соль. Ставите эту банку на белую круглую тарелку. Тарелку желательно без рисунков, без каких-нибудь ободков. Нам нужен просто чистый вот цвет, вот эта белая тарелка круглая, и вокруг этой тарелки выкладываете прямо по кругу, да? выкладываете вокруг этой банки э, на тарелке, выкладываете шесть желтых монет и одну белую любого достоинства любой страны в общем, какие найдете не найдете таких монеток значит можно купить вот эти вот сувенирные китайские в китайской лавке либо в магазине в нашем да и либо покрасить просто монетки в желтый цвет то есть нам нужны вот такие вот такой набор и вот эту вот конструкцию вы ставите где-то ну то есть в любом месте комнаты чтобы у вас вот это вот конструкция была лучше конечно в юго-восточной комнате в юго-восточном углу это что прям вот наверняка нет 6 желтых монет и одну белую вот у меня лежат блины от гантелей на юго-востоке отлично отлично то есть здесь нужен вот здесь нужна стихия металла которая будет эту пятерку ослаблять вот, поэтому а как раз белый цвет круглый, круглая форма это как раз стихия металл поэтому мы такую конструкцию и делаем. Mm. Ну и, конечно же, да, то есть у нас наши разные там разговоры могут, опять же, нам принести какой-то вред. И здесь вот э, была картина «Дружеские сплетни». Тут фокус в том, что человек, этот, о говорят, он стоит, это все слушает, да, соответственно, это может принести, привести к каким-то негативным событиям впоследствии. Вот. То есть очень аккуратно мы с этим сектором обходимся да? следующий сектор южный годовая единица месячная тройка сектор ну я бы не назвала его совсем прямо очень благоприятным хотя на самом деле не, неплохой сектор да скажу так неплохой этот сектор может принести также конфликты и споры споры из-за денег может увеличить ваши доходы прибыли и самым таким случайным образом, да, то есть здесь можно рискнуть, поиграть во что-то такой вот, на ставочки какие да, если вы используете вот этот сектор. И при этом надо понимать, что вот здесь вот написано «Получение прибыли и потери денег», да, при этом, если вы во что-то собрались играть, то нужно как бы здесь тоже быть аккуратным, во-первых, и риски посчитать, да, и какие-то, чтобы небольшие ставки, чтобы вы там за сердце не схватились ни при каких случаях, если потеряли то не схватились за сердце, если выиграли большую сумму, то тоже сердце, чтобы не схватились за сердце, да, потому что он человек, несколько случаев таких было, когда человек ограбил банк, и он просто с этой, с этой сумкой выскочил из банка, и тут же умер от разрыва сердца, чтобы такого не произошло, это, это прям вот факты, да, такой случай был. Нет, ну, пять таких случаев, больших значимых таких, да, с большими сумками, вот, грабители банка были, которые неудачно закончился это, это все их э, действо, но ну, вот, уже вышел из банка да и умер от разрыва сердца. То есть такого счастья не пережил человек. вот И э, здесь мы... Э, а белые батареи могут ослабить негативное действие батареи под окном чугунные белого цвета ну э, наверное могут да но наверное вы не будете считать их каким-то вот корректирующим средством только если вы будете прямо об этом думать всегда и помнить что ваши батареи это прям корректирующее средство да, средства коррекции потому что как-то то что постоянно мы используем и то что мы не замечаем да, тогда мы как-то не считаем это не активизатором не корректором но попробуйте вот, попробуйте креативно вы так подошли, Левтина. Ну, и благоприятно, что сделать в этом секторе, в Южном, да, конечно, если используете эту комнату, то, конечно, благоприятно вступить в конкурентную борьбу, вот эта тройка дает такой азарт, возможность рывка какого-то, вот сделать там, выигрыш какой-то, как-то обойти конкурентов, поэтому используйте это все, вот эту энергию на работе, чтобы обойти кого-то, завоевать свою часть поля, вот, и... В общем-то, выиграть деньга в том числе, да. Но при этом еще раз говорю, что внимательно оценивайте риски, потому что здесь можно выиграть очень большую сумму, но можно также сумму эту потерять. И если выиграли, сразу заканчивайте играть. То есть, да, можно рискнуть, как я уже сказала, даже на ставочках, но если выиграли, сразу прекращайте играть, потому что следующий шаг ваш, вашей игры будет «отберут больше», что называется, да. «Больше потратите, больше отберут». Вот такое свойство тройки. То есть здесь нужно уметь вовремя останавливаться. Это быстрые деньги, быстрые какие-то решения, опять же, быстрые какие-то умозаключения, которые могут привести к хорошим деньгам, да, к хорошему выигрышу в любой в любом процессе. Но, тем не менее, нужно уметь вовремя останавливаться. Ну и контролируйте расходы, в том числе, потому что тройка также любит собирать деньги. Как давать, так и забирать. Причем очень быстро и очень много. Если вы не азартный человек, тогда можно э, использовать корректор. То есть здесь для коррекции нужны свечи, предметы красного цвета и э, больше жгите свечей. Да? Больше просто света нужно в этом секторе и больше, больше зажигайте свечей. Ну и здесь вот э, польза сезан игроки в карты, э, тоже здесь э, как бы в тему да? э, э, риски такие есть. Азарт такой, у него это целая серия игроки в карты, и вот одна из картин была продана за 250 миллионов долларов, это, в общем-то, такая очень высокая цена для своего времени была, но э, можно посмотреть, опять же, найти другие э, картины этой серии. И, конечно, тема популярная, да, я вам показывала еще в предыдущих наших таких мастер-классах, еще и траваджа тоже жулики там, да? были написаны очень ярко, поэтому, конечно, популярная тема. Юго-Запад, Юго-Запад у нас тоже сектор неблагоприятный, годовая там тройка, месячная пятерка, которая тоже ничего хорошего не сулит нам, пятерка любит забирать деньги в большом объеме. И, соответственно, если использовать этот сектор, то тоже это может привести к потере денег, к кражам, к мошенничеству, также это может привести к травмам ног и болезням печени и желчного пузыря, поэтому тоже сектор требует внимания к своему здоровью, не используйте эту комнату для сна в этом месяце, также убираем все предметы красного цвета, входная дверь на юго-западе повесьте колокольчик туда у нас средства на дверь от пятерки это балдайские колокольчики повесьте просто колокольчик на один месяц потом уберете соответственно также не делаем там активизации да не играем в азартные игры не давай не даем деньги в долг не нарушаем закон опять же потому что штрафы могут быть очень большие и соответственно мы ставим там также к средства соль вода, монеты такой же на месяц, такое же средство коррекции, как у нас стоит и на Юго-Востоке, да? ну и вот здесь Рене Грюо, как раз, опять же, его картина, клуб, да, то есть вы сразу же нарисовали себе воображение, в общем-то, чем живет вот этот молодой человек. И обратите внимание, здесь видите, в газете стоит РТ. Это как раз вот РТ, тот художник, о котором я говорила в начале, и работа которого мы тоже сегодня видим. В общем, то это, они работали вместе. Ну, не вместе, имеется в виду, да, они были несколько конкурентами, потому что жили в одно время и занимались тем же темой моды, и, конечно же, следили за творчеством друг друга. Поэтому здесь вот так РТ написано. Этора Вот. Запад. Сектор прекрасный в этом месяце, поэтому используем его по максимуму, делаем там активизации длительные, поставьте туда какую-нибудь кошку манеки, чтобы она там лапкой двигала, да, и можно поставить туда еще и фонтанчик, ну, только выбрать надо благоприятное время, да, для этого благоприятную дату, ну, в общем, можно поставить на весь месяц. Годовая у нас там восьмерка, это денежная звезда, прилетает туда. Единица ⁇ это тоже благоприятная звезда, дает возможности такие вот, как бы информацию благоприятную да, для зарабатывания денег. Но здесь этот сектор у нас западный, он в такой комбинации неблагоприятен для мальчиков-подростков, то есть для мальчиков именно до 15 лет то есть от нуля до 15 лет, если, вы, если у вас там ребенок в этой западной комнате, то, конечно, стоит перевести его в другое место, в другую спальню, потому что этот сектор для них неблагоприятен с точки зрения, что у них могут быть какие-то травмы, какие-то э, вот, метания такие, да, то есть здесь лучше мальчиков не оставлять в этой комнате. А так сектор очень благоприятный для увеличения богатства, для знакомств, для новых, для карьерного роста, развития проектов, обучения. Ну вот кроме, кроме того, что там мальчиком не надо быть, да, и вот может привести э, к, именно э, к болезням почек и желчного пузыря вот эта комбинация. И то есть для здоровья она не хороша, для всего остального хороша. Светлана пишет, пропустила, Татьяна пропустила начало вашего эфира, я так люблю вашу подборку картин, буду обязательно пересмотреть записи, спасибо вам большое, всегда с нетерпением жду ваших эфиров, так как интересно, какие картины вы подберете в этот раз, спасибо. На юго-запад можно обеденный стол? но ну, в пятерку, конечно, не очень хорошо, да, потому что у нас там комбинация такая с пятеркой на юго-западе, но... Что, что я могу вам сказать? Можно, скажу, нельзя, да, то есть, а вы уже дальше там смотрите. Конечно, лучше подобрать другую какую-то часть э, кухни, либо поесть вот этот месяц где-то в, в зале, может быть, в гостиной, то есть использовать другим образом. Ну и э, благоприятно, опять же, на Западе, да, то есть, как я уже сказала, длительные активизации мы можем делать и короткие активизации мы можем делать, то есть используйте по максимуму этот сектор, западный сектор, поставьте либо кровать туда, либо рабочий стол. Э, хорошо передвинуть даже если спальня у вас в каком-то другом секторе находится то хорошо ее передвинуть как раз в западный сектор поставить эту, эту кровать да потому что вы получите максимально благоприятную энергию на кровати ну и спальню сына нужно конечно перенести в какую-то другую комнату да то есть для обезопасить ребенка и в общем то либо хотя бы отодвиньте от стены на полметра хотя бы отодвиньте от стены кровать если некуда перенести да, то есть, ребен... ну, в смысле, либо комнату другую организовать не получается, либо в... просто западный сектор в спальне ребенка тоже да, занят тогда, просто отодвиньте кровать от стены. На западе входная дверь у нее. Ну, это прекрасно, это прекрасно, используйте по максимуму. Ну и вот опять же, да, РТ, Рок изобилия тоже прекрасная скульптурная работа. У него повторяются вот эти скульптурные работы, ну, как графические работы сначала родились, а потом у него э, возникло желание поработать именно с э, металлом, да, вот скульптуры все э, бронзовые. Вот он говорил, что я прям ощущаю бронзу эту, и меня это радует. Вот. Входная дверь на западе, можно монетки поставить? Можно, можно. Вот, Рок и ну и я все сектора мы с вами прошли, я вам рассказала все энергии, которые нас ожидают, все события, которые нас могут ожидать в месяц обезьяны. Наталья пишет, большой цветок в секторе Запада поддерживает энергию воды и земли. Цветок 8.1. Нет, нет. Сектор сам металлический, да, комбинация у нас вода и земля, цветок у нас дерево, но ну, никак, нет, никак, ни то, ни другое, да, красивый рукасобилий многозначный, спальня для девочки на северо-востоке, ну, кроме того, что у нас там двойка сейчас на северо-востоке, да, тогда девочки, да, можно, почему нет, скажите, пожалуйста, когда можно будет запись записи посмотреть, запись будет выложена завтра, насколько я понимаю, да, дерьмо убрать, да. Скорее всего, да, потому что она сконвертируется, сразу будет на нашем сайте она выложена и на YouTube тоже. Я думаю, что завтра все будет. Марина пишет, Татьяна, очень люблю ваши эфиры, все очень интересно, спасибо вам. Вам спасибо, что вы с нами. И э, активизация по традиции, да, потому что всегда <laughs> на наших эфирах мы даем какие-то такие полезные даты, полезные активизации. Вот в данном случае у нас 1 августа дракона рановато, конечно, потому что у нас это выходные дни, но тем не менее. Направление юго-запад. Будет структура «Птица падает в гнездо». Это самая лучшая активизация, которую мы всегда любим, потому что она дает получение результата без усилий. То есть дает результат без усилий. Что нужно сделать? Нужно сидеть в юго-западном секторе, спиной на юго-запад, и заниматься делами, соответствующими вашей задаче. Ну, либо можно просто загадать желание, либо просто посидеть в этом секторе спокойно, да, и получить вот ту энергию, которую мы, которую мы хотим получить. Можно ли спать в это время? Нет. Нет. Если вы спите в этом секторе уже, да, то есть на юго-западе, если вы спите, то вам нужно проснуться, головой повернуться спиной к юго-западу, загадать желание. Посидеть немножко так, помедитировать, а уже потом спать ложится. То есть, как бы, если мы спим, спим, спим, то это не будет активизация. Активизация подразумевает наше намерение, наше, наше участие в этом процессе. Поэтому лучше вот, вот так сделать, как я сказала. Вентилятор можно вообще в любом секторе включать. Да, вентилятор – это такое у нас самое безопасное устройство. Угу. Да, всем удачного месяца, обезьяны. Спасибо вам, Роман. Татьяна, для дерева инь можно на западе ставить там же сектор петуха. Ну так, Ольга, а что для дерева инь? Ставить там же сектор петуха. Ну и что? Может быть, у вас там благородные или что-то у вас там. Это карту бадзы уже надо смотреть. Вы не смешивайте, пожалуйста, все активизации, как бы все правила в одну кучу. Вы тогда никакую активизацию не сможете сделать. А, кровать. Ну, еще раз говорю, тоже надо смотреть, потому что кровать – это у нас… Ну, важное место, да, назовем так, важное место в доме. Если э, у вас, э, не, ну, как бы для вашей карты бадзы этот сектор негативный, то, опять же, нужно смотреть задачи, да, потому что еще раз, вот у нас есть сектора, когда мы, например, э, говорим, что для здоровья это плохо, а для денег это хорошо. Если у вас задача как-то финансово поправить ситуацию, то, наверное, может быть, Покашлять имеет смысл, да, чем-то так вот э, немножко поболеть слегка поставив там, например, какие-то защитные средства или выбрав благоприятную дату, да, чтобы были благоприятные события, но денег заработать. Если вопрос стоит остро здоровье, тогда вы смотрите на эту часть жизни, и мы тогда будем анализировать это, ну, как бы другие критерии, принимать во внимание. То есть мы, фэншуй, у нас не получится так, что фэн-шуй, мы там все были любимые, здоровые, богатые, и все это было одновременно, на нас свалилось. Так не бывает, да, мы фэн шуй настраиваем под какую-то задачу, потому что сегодня может быть одна задача, наследие следующий Год, может быть, другая задача, поэтому тут вопрос приоритет, приоритетов. Вот. И, конечно же, я рекомендую вот эту вот активизацию сделать. «Птица падает гнездо. И из этого сектора вы можете, например, если у вас вопрос отношений, там послать кому-то смс обновить на сайте знакомств, например, свою. Анкету, да, если вопрос касается бизнеса, можете там заняться планированием, если еще там, ну или там рекламу запустить, ну в общем, все что угодно, да, то есть результат получится быстрый и без усилий. Вот, если никаких вот таких действий вы не совершаете в этом секторе, то есть, ну, нет такого ничего приоритетного у вас сейчас, да, тогда можете просто загадать желание, вот. Если в карте есть игры змея, как пришедшую обезьяну отвлечь? Марина пишет. У нас обезьяна отвлекается чем? Сливается она все равно со змеей, да? То есть вам нужно отвлекать тигра, получается. Вот. А тигр у нас отвлекается свиньей. Ну, надо было этот вопрос задать, Наташе. Не буду ее хлеб забирать. У меня месяц козы, который сейчас был убыточным, сломались два мобильных телефона, ноутбук разбился, заварочный чайник электрический, Светлана. Ну, э, такой да, случается, значит, нужно как-то проанализировать, что у вас там с финансами-то было. Вот, не напишет, а Марина обезьяна поспешит слиться со змеей в воду, и ее влияние на столкновение будет меньше. Угу. Ольга, спасибо большое. Нет, я не искусствовед, я просто интересуюсь. Я просто интересующийся. Никак... Нет, у меня нет образования искусствоведа, поэтому только интересуюсь. Ну и, конечно, хотелось поделиться своими эмоциями, потому что действительно красота спасет мир, на мой взгляд. И любовь и красота спасут мир. Поэтому мы с вами этим и занимаемся. Да? А, спасибо. Ну и я, в общем-то, всю информацию, которую хотела рассказать, вам уже рассказала. Да, предупрежден, значит, вооружен. Юля, спасибо большое. И я вам желаю хорошей погоды, хорошего фэн-шуй и вообще всех благ на месяц обезьяны. И опять же песни осени, потому что мы с вами вступаем уже в этот период осенний. И вот РТ, песни осени, наслаждайтесь. Спасибо вам большое. До следующих встреч. Немножко так вперед хочу анонсировать, да, вот для тех, кто остался сейчас, у нас еще готовится такой мастер-класс по девятому периоду, тоже изменения, которые у нас будут в следующем периоде, как раз вот э, связан с огнем, и у нас вот немножко огня сейчас приходит, месяц обезьяны, и мы планируем запустить вот этот вот, успеть проект как раз вот по области, так что, да, спасибо вам большое, и всем пока-пока. А вот, Маргарита, интересно про девятый период, здорово, мы готовимся, спасибо. Ну, вот Лена напишет расписание, в ближайшие прямо дни она вам сообщит дату, но ну, уже, уже, скорее всего, это будет в августе. Да, мастер-класс будет. Угу. Все, друзья, спасибо большое, что вы были с нами еще раз, до свидания, всем пока.